Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас эксклюзивная модель мотобуксировщика шириной гусеницы 600 мм, длиной базы 1,25 м. Букс представлен на катковой мягкой подвеске. Мотор здесь установлен 460 кубиков на ручном запуске. По желанию нашего клиента был установлен реверс-редуктор для передвижения вперед и назад Дистанционный переключатель скоростей вывели на рулевую колонку мотобуксировщика Букс будет эксплуатироваться в городе Архангельске и по Архангельской области Так что его можно будет встретить на озерах, реках и посмотреть его вживую Буксировщик здесь представлен со звездами 11 на 26, это передаточная 2,5, фара у нас в базе идет на 60 ватт, фара яркая, но также фару можно поменять до 100 ватт смело. Буксировщик грузим вот в такой автомобиль, надеемся, что он зайдет. Габариты букса длина метр тридцать, ширина по крайним точкам шестьсот девяносто и высота 780 восемьдесят. А вам всем спасибо за просмотр. Пока!